Lechu24.ru Business – организация деловых поездок в вашей компании. Сосредоточьтесь на своих делах и доверьте организацию командировок профессионалам. Мы разработаем и внедрим travel политику для вашей компании и поможем сэкономить до 20% бюджета. Нашими прямыми партнерами являются 728 авиакомпаний и 42 системы онлайн-бронирования. Скорость обработки вашего запроса займет меньше часа, а уведомление о статусе брони сразу придет вам на телефон. Персональный менеджер учтет все потребности ваших сотрудников, а наша команда поможет в любой ситуации по всему миру. Отчетная документация больше не будет являться вашей проблемой. Контроль над расходами, отчеты, а также статистика будут доступны в личном кабинете. Отчетная документация создается по нужной вам форме и содержанию, экономя время бухгалтером вашей компании. Lechu24.ru бизнес ваш надежный бизнес-тревел-партнер.